Иван, блядь, я иду в Велицию, что тут летаешь, блядь? А ну ходи сюда, 50 рублей уверен, блядь. Иван, ид ⁇ т Тебе глухий, ты заразводил. А что хуйню продают? Да? Да. А у него парашют есть, а ну давай неси пистолет, зара йобнем ему туда. Возок. У мотор. У гри ему три пули. Будем ловить эту мобильную ревню, коло турбази. А по черемуши? По черемуши? Нет, нет.